Так называемые бюджетники стали отнюдь небюджетными. Об этом сегодня и поговорим на примере нашей Шкоды Rapid. С вами Петр Баканов и программа «Поддержанные автомобили. Старость не радость, молодость не вечность». Rapid — это новая модель марки «Шкода», которую впервые представили публике 6 лет назад. Однако до нашего рынка новинка добиралась довольно долго. Машину стали предлагать покупателям лишь весной 2014-го. Те два года, что прошли от первого показа до старта продаж, инженеры концерна потратили, чтобы начать выпуск лифтбека на заводе под Калугой. Если кого-то смущает слово «лифтбэк», то поясним. Этим термином принято называть пятидверное авто, которое имеет большую подъемную заднюю дверь, однако снаружи выглядит как классические седаны. Цены на вторичном рынке таковы. За свежие пятидверки почти без пробега владельца не прочь попросить под миллион рублей. Конечно, за такие деньги можно поискать что-то более просторное и статусное. Но это не значит, что нужно отворачиваться от Рапида. Скажем, четырехлетнее авто можно без проблем найти за 400-500 тысяч рублей. В наших руках как раз оказался, ну, практически новый «Рапид». Впрочем, от экземпляров старше 2017 года его отличают сущие мелочи. Это иные бамперы, а также указатели поворота, встроенные в боковые зеркала. С технической стороны обновленный «Рапид» не несет нам ничего нового. Повторим. Все проданные россиянам «Рапидо» имеют калужскую родословную. Но на коррозионной стойкости это никак не сказалось. Гальваническое покрытие металла и качественная окраска не оставляют шансов ржавчине. Правда, со временем коррозия может прийти оттуда, откуда ее не ждут — со стороны передних дверей. В них может скапливаться по несколько литров конденсата. Понятно, что такое соседство не пойдет на пользу металлу. Владельцы «Шкод» продолжают спорить, в чем причина данного недуга. Однако мы советуем время от времени все-таки проверять дренажные отверстия. Вдруг и в вашем «Рапиде» в дверях уже скопилось маленькое болотце. Еще один пример детской болезни – это динамики, которые на первых «Рапидах» хрипели на морозе. Однако уже к концу 2014 года «Шкода» сменила поставщика аудиокомпонентов, и проблема исчезла. Что касается салона, то он, понятное дело, скроен по бюджетным лекалам из жесткого пластика, поэтому со временем интерьер будет издавать скрипы и другие посторонние звуки. Другой минус: базовым версиям полагаются самые простые, но не самые долговечные кресла. У самых мощных версий под капотом будет турбированный мотор 1,4 TSI отдачи 122-125 лошадиных сил. Этот движок поначалу ругали, на чем свет стоит, но Рапиду опять-таки повезло. Глубокая ревизия турбочетверки состоялась раньше, чем дебютировал лифтбэк. Но чтобы мотор прожил долгую жизнь, нельзя экономить на качестве масла. У мотора 1.4 цепной привод газораспределительного механизма. И чтобы цепь не растянулась раньше 100 тысяч километров, эту машину нельзя оставлять на передаче, не затянув дополнительный ручник. Впрочем, данный совет применим для всех цепных моторов Volkswagen. Вдобавок турбомотор не любит короткие поездки зимой. Если не прогревать двигатель хоть несколько минут, свечи и катушки зажигания станут расходным материалом. Такая же участь будет грозить форсункам и топливному насосу высокого давления, как только владелец машины начнет заправляться на непроверенных АЗС. По традиции, Шкода предлагает пусть не рекордный, но довольно обширный перечень моторов. У дорестайлинговых машин список открывал. Трехцилиндровый атмосферник объемом 1,2. С 2017 года от этого двигателя решили отказаться. Сожалеть об утрате? Наверное, Наверное, не стоит, потому что 75 лошадей на 1135 килограммов снаряжной массы, ну, этого откровенно мало. Хотя серьезными проблемами данный мотор не досаждает. Как правило, ресурс цельно-алюминиевого агрегата переваливает за 250 тысяч километров. И даже изящная цепь привода газораспределительного механизма на рапидах выхаживает под 150 тысяч километров. Сейчас вряд ли кто-то будет заводить заглохшую машину с толкача, но на всякий случай предупредим. С рапидом 2 этого лучше не делать. На форумах описано несколько случаев, когда такие попытки заканчивались капремонтом мотора из-за перескочившей цепи. И вообще считать цепь вечной, как этого хотелось бы инженерам концерна Volkswagen, огромная ошибка. И как только цепь начнет громыхать, сразу же менять ее вместе со звездочками, ибо последствия перескока цепи будут самыми ужасными. Это погнутые клапаны, поврежденные поршни и развороченная головка блока цилиндров. Есть и другие претензии. Так самый маленький из Рапидовских моторов очень не любит зимы. Дело доходит даже до курьезов: у непрогретого мотора может залить свечи, как на каких-нибудь карбюраторных Жигулях. Кстати, сами свечи катастрофически быстро зарастают нагаром, что, понятное дело, вредит и катушкам зажигания. Однако больше всего предложений на рынке с моторами 1.6, но здесь есть подвох. В разное время на шкоды ставились двигатели двух поколений. Старого Я-111 и нового Я-211. Для справки, смена поколений состоялась летом 2015 года. Отличить старый мотор от нового можно даже визуально. У прежнего двигателя Я-111 декоративная накладка закрывает лишь часть клапанной крышки. Тогда как у моторов Я-211, мотор сверху сам по себе прикрыт большим корпусом воздушного фильтра и ориентирован выпускным коллектором назад. Со сменой поколений цепь привода распредвалов уступила место зубчатому ремню. Причем менять ремень производитель рекомендует через внушительные 120 тысяч километров. Еще одно важное обновление — на впуске появился механизм регулировки фаз. Об агрегате Я-211 мы подробно рассказывали, описывая поддержанный Volkswagen Caddy. Но коротко напомним: поначалу Volkswagenовская новинка заслужила недобрую славу из-за целого набора детских болезней. Однако «Рапиды» сразу получили улучшенную версию, которая без особых проблем ходит до 200 тысяч километров и даже больше. Что касается 111-го мотора, он даже не то чтобы хуже, он лучше преемника. Разве что не имея облегченных шатунов и коленвала, он досаждает излишними шумами и вибрациями. Цепной привод газораспределительного механизма, вопреки последним тенденциям, вполне долговечен, а главной заботой является Современная очистка дроссельной заслонки от отложений. Кстати, стук, который изводил владельцев полуседанов, у «Рапидов» не проявился. К моменту появления бюджетной «Шкоды» двигателисты внедрили новые поршни. Удивительный факт – в южных регионах прежний, старый мотор 1.6 служит меньше нового. Знатоки марки определили, что причина, скорее всего, кроется в родном маловязком масле. Давления попросту не хватает для того, чтобы защитить смазкой кладыши коленвала. С турбомотором 1.4 TSI существует исключительно семиступенчатая преселективная коробка передач DSG. Да-да, та самая с двумя сухими сцеплениями. Ее, как известно, принято считать чуть ли не самой главной ошибкой volkswagen-овских инженеров. Впрочем, в 2012 году преселектив был практически полностью переработан, и Шкода Рапит получила самую совершенную версию этой трансмиссии. Ты Это выдерживает без замены сцеплений и ремонта мехатроника до 120 тысяч километров, а ресурс механической части превышает 250 тысяч. Следующая трансмиссия – это базовая пятиступенчатая механика 02T. Она, кстати, тоже неплоха. При том, стуки, которые могут сопровождать переключение передач, – эта проблема отнюдь не трансмиссионная. Это шалят опоры силового агрегата. Притом стуки могут досаждать и при проезде лежачих полицейских. Со временем инженеры внедрили другие подушки, исключив из конструкции пластиковые втулки. На возрастных фабиях, пола и рапидах, где стоит одна и та же механика, при больших пробегах передачи включаются не лучшим образом. Это означает, что пришло время ревизии механизма переключения. Но куда более обширный список проблем настигнет владельца «Шкода», если он предпочитает агрессивную езду. От быстрых переключений изнашиваются синхронизаторы, а так называемые «быстрые старты», сопровождаемые еще к тому же пробуксовкой, убивают дифференциал. В самых запущенных случаях узел заклинивает из-за так называемого «прихвата оси сателлитов». Шестидиапазонный iZin Warner TF61SN. Эта коробка уже давным-давно успела переболеть всеми возможными детскими болезнями, из которых осталась только одна. Агрегат невероятно требователен и к частоте, и к качеству масла. Не хотите подорвать здоровье нежного гидроблока? Тогда не ленитесь менять трансмиссионку. Хотя этого, если верить фирменной инструкции, вроде бы и не требуется. Но оптимальный интервал замены это примерно 80 тысяч километров. А если во время переключений появились толчки или зависания, масляный сервис нужно сделать немедленно. В 2016 году автомат наделили не самой удачной прошивкой. При разгоне коробка могла зависнуть на второй передаче. А после выхода в нового программного обеспечения передачи стали переключаться как надо. Для Rapida матрица MQB оказалась слишком крупной и дорогой, поэтому передний модуль создатели модели взяли от старой Фабии, а задний — от предыдущей Октавии. Поэтому не стоит удивляться, что машину отличает двухколейность. Колея задних колес на добрых 4 см шире, чем передних. Но прославилась бюджетная «Шкода» вовсе не этим, а сильными скрипами, которые досаждали владельцам со всех новых машин. Причины оказались Втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Зимой с наступлением холодов из передней подвески стал доноситься но ну, очень неприятный звук, который доводил владельцев до белого коленя. Оказалось, что на конвейере закладывали слишком мало смазки, которая вдобавок мгновенно вымывалась нашими реагентами. С 2016 года производитель принял решение перейти на другой смазочный материал, и проблема исчезла. Кстати, ресурс подвески вовсе не рекордный, но вполне достаточный. Массово перебирать ходовую владельцы Первых Рапидов потянулись только сейчас, когда машинам исполнилось 4 года, а одометры пошли на второй круг. Так что, если не мучить машину экстримом, то есть вечным перегрузом и плохими дорогами, подвеска точно отходит не меньше 100 тысяч километров. А опыт такси позволяет спланировать траты на ремонт ходовой. Сначала сдаются амортизаторы, причем задние чуть раньше. Следом приходят в негодность опорные подшипники. За ними следуют рулевые наконечники и ступичные подшипники, а долговечнее всего шаровые опоры. Кстати, рапиду очень крупно повезло. По неизвестной причине инженеры внедрили надежный электрогидравлический усилитель руля. И это очень хорошая новость. Так, например, электроусилитель на седанах Volkswagen Polo изводил владельцев постоянными сбоями. Вообще, шкода рапид соткана из простых технических решений, и в в целом, надежность лифтбека находится на относительно высоком уровне. Достаточно посмотреть, что среди машин такси встречаются экземпляры, прошедшие по полмиллиона километров. Но надеяться на рекордную долговечность, пожалуй, не стоит. Шкода Рапид вышла аккурат перед самым кризисом, а потому не смогла стать поистине народным автомобилем. С другой стороны, к концу 2014 года Volkswagen сумел устранить большинство детских болезней, а также усовершенствовать все проблемные агрегаты. А это